Лол. Думал, самое интересное пропускает? Ледь не по пока проходим в покое у Одним дробное с мячиком, у иншим поскуть у селяка, а потом... Да я все это ведаю. Ну и что теперь? Я у ТЗ написано? Золото берем. Что за ТЗ? Техничное задание. Демка скончается, как только один с гульцов забирает золото. А -а -а. Ну так берем. Чакай. А кто пиромож это? Да это же не, не гульняешься, а это ж демка так. Спроба, разумеешь? Ха. А давай так. Кто первый золото берет, той и пироможца. О, пошанцела, я беру. Кто тут еще? Треба еще раз справдить ТЗ. Моя, что промянул? Гляди. Коли в два гульцы до куфра. Да сраки твою ТЗ, давай далеко... Чекай! Перемогай гулец, який первый возьмет золото. А, что я тебе сказал? Я выиграл. Не, гульня не закончена. Треба еще выправить логи помылок, разумеешь? Je suis Бачил бы ты Мне по усюль это кадук сдается. Гляди, что знайшов. И что? Справа сдача тестовальника, у яким чёрным по белым прописано сбой скрипту на приканцы гульни. И что? Документ не бах не сгорнутый. <связываю> ну так давай сгорнем. Давай. Разом, все почалось с того, что мы взяли золото. Так ты взял. Я не Чапал. Чакая, кто тут доводил? Я перемог, золото мое. Потом з'явился гадный гэнэ... перво золото. Мулипш ну, ты зараз. Требул все повторить докладно так, как было. Не возьму. Что за полное поглубление. Тебя лишь золото один game over. Стоп! Стоп, Досись! конец гули! Не так худко. Спочатку за чем бах. Ты погляди, какой силы наделил мне, кадук. Сдается я всемогутный. Кто б мог подумать, а? Иди у дупу, ты и твой кадук сраный. Спочатку за чем бах. А бах тут только один. Yeah.